Глава Метро России Сергей Лавров прокомментировал возобновленные военные действия на Донбассе. Об этом он сказал на пресс-конференции с генсекретарем Шанхайской организации сотрудничества ШОС Дмитрием Медведевым. Только за 3 июня в Донецке в артобстрелах были убиты четыре человека, ранены и госпитализированы около 90 человек. Судя по той информации, которая доступна с мест, вот боевых действий теперь уже, но с территорий, которые находятся вдоль линии соприкосновения с обеих сторон. Только с, со стороны контролируемой, контролируемой ополченцами поступают репортажи о колоссальных разрушениях гражданской инфраструктуры, больниц, школ, детских садов, жилых домов. Только на той стороне почему-то гибнут мирные жители. Со стороны, которые контролируются украинским правительством, поступают сообщения о гибели военнослужащих. Так вот, мы для того, чтобы как-то разобраться в этом вопросе, мы обратились в ОБСЕ э, с просьбой поручить специальные мониторинговые миссии докладывать не только кто и сколько раз и куда стрелял, но обязательно докладывать, каковы были цели этих обстрелов и кто от этих обстрелов страдает. Мирные граждане или боевые подразделения, которые ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам. Я убежден, что это очень простая задача, которую специальные мониторинговые миссии обязаны выполнить, чтобы у всех была полная картина.